О, я предатель! Слава богу, слава богу, слава богу, слава богу, слава богу, слава богу, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля ля ля Ладно. Давайте начнем первое убийство, а то я две минуты сюда вам. Ля-ля-ля-ля. Ой, извиняюсь. Давайте первое убийство сейчас начнем. Давайте, пожалуйста, ну, убегите кто-то. Я не хочу так быстро выиграть. Очень быстро не хочется выиграть. Пожалуйста. спасибо. Хоть кто-то, спасибо. Огромное спасибо вам всем, дорогие друзья. Значит, во-первых, сейчас следим по камерам. Родион, аккуратнее, надеюсь, ты не будешь политься. Так, здесь остаются эти и этот. Ладно, побежали за мной. жуз. А, нет, не бежит за мной. Нет, я не хочу убивать его в электрике, потому что они спалят мой сразу же план опять, потому что я уже, наверное, минут 5 так играю с этим же планом. Правильно? Правильно. Поэтому я не очень хочу этот план делать. Бэту. Ну ладно, так, там кто стреляет на пушке, но я могу... Сейчас пойду пробегусь и докажу, что кто это не был. Да, значит, здесь был ЖУСТ. все, ЖУСТ это точно не убийца, поэтому я буду доказывать это. При всех. Сразу же докажем. что Жуст был не убийцей. Берем, берем этот. Все. Отправляем, ждем. Теперь бегаем. Спокойно. Так, лимончик, за мной этот бежит. Так, за мной Дэнчик бегает. Наверное, надо будет его истребить. Скоро. Придется истребить. Так, регион я надеюсь, ты хотя бы кого-то убиваешь. Потому что я не люблю, когда никого не убивают. Так, ладно, бежим вот туда. Я бы хотел вообще зажидание выполнить, но как бы я не могу его выполнить, да? Если будем правильно вестись. А, все, слава богу. Так, значит, берем отсюда вот эту штучку. И так, мне сюда вообще не надо, мне было управление, потом надо забежать, посмотреть. Так, все, окей. Это сделал. Так, все-таки надо будет в электричество уже забегать, не он, давай, быстрей. Нам надо с тобой кого-то убить. Очень сильно причем. Прячься! Прячься. Все, поднялся, поднялся, слава богу, я сделал это, так, нашли убийцу, давайте, кто объясняет, то, пожалуй, а, жуст значит, читаем сейчас, так. фу, чат, набикс, а, набиксы, подожди, а, и супернупы супер нупы, на, на. А, а, супер нуп же лимнул, извиняюсь, сейчас будет, Ой, сейчас, вылетел, о, у тебя вылетело, да, забыл, извиняюсь, чисто, в белый был возле меня. Так, я бегал с Родионом. Это ты же это докажешь, да? Я с тобой бегал. Я выполнял да, все задания. Да, Родион со мной бегал и я с ним бегал. Я, я да, я же с крафта я сразу же доказываю, что это не он, так как я видел, как он выполнял задания, когда стреляешь в эти камни. А, а ты меня видел, Анимацию. Я видел, как... Нет, тебя вообще я не видел, в чем прикол? Блин. Ладно, идём, и все ТАН ТАН тан! уже а страшно, что, Ребят, видят, что это не я Он видел, как я мусор выбрал Я подозрел на Айсофа, так что он сломал реактор Прям сейчас все идите и смотрите, Если как это я делаю Я на задание. то что он э, сломал реактор угу. Это не я, можете, смотрите, смотрите, я вам сейчас ну, разговариваю Идите не... за мной и посмотрите, и стоит, как я выполняю голосов. задание. Окей, давай, ну тогда давайте все заскип тогда сейчас голосуем Так, не, я... я заскип, я заскип потому что здесь у нас... Давай ну все заскип, ни хрена себе. Так, так, так, значит, нас среди не подозревают. Ну, мы можем спалиться, когда сейчас начнут всех осматривать. А, набежим за айсофом. Проверяем, как он будет стрелять. Да господи, что за дурак? Он решил за... ä, побегать просто так, да? Значит. Пожалуйста, давай по-нормальному беги. Я не могу, я бы убил сейчас бы в толпе, конечно. Блин, нагруз, я сейчас нагруз буду полить. Все, ребятки, я спорю... Так, проверяем. Родиа... Ты спалился. Если это кто-то заметил, то ты спалился. А, куда... а, нам в реактор надо было. То я даже не вижу. Я... У меня список-то скрыт. Я даже не вижу, кто куда надо бежать. Ладно, Родион, ты, надеюсь, если я это видео посмотришь, что ты не останавливаешься. Ты можешь спокойно бежать и нажимать этот. Этот и все это спокойно делать и все. Ладно, давайте. Надеюсь, никого такого я не спорю. Блин, я бы камерам конечно, чтобы мог бы сейчас политься. Нардион, ты тут находишься? Пожалуйста, пожалуйста. Я все, меня спалили, меня спалили, я вам сверяю. Да, меня спалили. Так, слушаем. А кого слушаем? Ангрозов? Слушаем. Э, э, Дэн подозрение, он ведет себя странно. Я так. так, окей, так. Значит, -э, запомним, что Денчик у нас подозрительный. Я так... Я... Лаком, я почему ты проходила, проходила и, не и не зарепортил? А я не а... видел, у меня кругозор. А, а смотри, что я делаю. у него этот а монитор подожди, меньше, а подожди, чем у нас. Подожди, подожди, Я не могу ничего сказать. О, ну ладно. Так, стоп, вы меня слышите? Да. А слава да. богу. ты думал, меня то все замолчали, я не могу ничего. Нет, сейчас я вы смотрели стену, в стену, сделал фичу, выполнял задание, бегал кругами. Ну я, я не знаю. Так как говорили заденчик вообще, надо запомнить, надо да, посмотреть, да, что там денчик вообще делал. Интересный, интересный, интересный. Чувак, именно? Я, я говорю либо денчик. Нет, я никого не видел, нет, я видел там, я точно скажу, что это, наверное, а, может, ты в Лаааа, нет. что я помню, много кто был в этом, смотрел, да, да, да, здесь всех давайте сразу подозревать. Так, ну, давай, Денчик, остался ты, голосуй за кого. Я хотел Я знаю, ничего. бы просто микрофон выключить. так, значит, решили нас хотят убрать с Господи, такие игры скучные у нас стали теперь. Раньше у нас игры так вот какие были, сразу же прям, да. О, я бы сейчас на этого бы начал гнать, по честно, я бы, по-моему, говорить честно. Я бы опять на айсов -а подумал бы, так как что, так как правильно. Типа он может спокойно это делать, и никто ему будет не мешать. Так, Родн, ты так резко не поворачивай, пожалуйста. Я не очень люблю, когда так резко поворачиваются. Это очень выглядит очень Блин, мы сейчас проиграем. Мы сейчас проиграем очень быстро. Надо быстренько всех сейчас будет убрать. В пульте этих всех закрыть. Пусть думает, что типа все, тетюх, на самоубийство. Ну, а я в этот момент буду.. И побегу вот сюда Не спрячусь У меня план увидят Я вот здесь был Меня увидели Все, если надеюсь... Так, это реактор, это реактор Очень страшно Очень страшно, очень страшно Охрана, верхние двигатели все закрываем Бежим вот сюда, так И нас никто не подозревает Пока что надеюсь Мы идем делать, сейчас быстро так давайте, кто Давай. нажал кнопочку у Кастига, нажал кнопочку, поэтому рассказывать Кастик. Давай пока, пока, супер. А, ну все, спасибо вам, я выиграл среди, а нет, мы не выиграли, до свидания. <сёплодисмент> <сёплодисмент> Блин, ради этого проиграли. Слава богу, я член экипажа, я очень устал реально. Я надеюсь, Лимончик нормальный человечек, поэтому я хочу вообще с ним. Сейчас провести опять нашу с ним же таксику, которую мы проводим, как всегда. Э, насчет э, э, как бы, прятанья в себе. Надеюсь, он догадается, что надо добежать с ним в эту. Ой, промазал. А моё моё! Вот это задание меня очень бесит. Я не буду сейчас прям нажимать со скоростью света. А, нет, выполнил. все таки выполнил. Так, соединяю проводки, надеюсь... Так, это... я не знаю, за нам надо проследить, дайте, сейчас прослежу. Подождите, подождите, мы смотрим выполнение заданий. Задание у какой-то, у кого-то выполнилось. Я не знаю, подождите. Родион очень долго стоит, это задание. Очень. Так, нет, заполнился, Таск, извиняюсь. Его. Вопросов к региону нету. Может быть, и Родион. Так, я запомнил, что там был регион и каст. Если что, я сваливаю все на каст или на регион? Что... Так, лимончик отсюда бегает. Очень тоже подозрительно, а то сейчас меня убьют. Этот лимончик семь А то убьют меня этот лимончик сейчас. Каст сюда прибежал, посмотрел, убежал, подозрительно тоже это сделал. Типа не просто так. Ну все же, ладно, я не буду прям на него сейчас гнать, потому что у меня тоже нет ладно. Не надо было связь. Перекачиваем данные. Логически очень интересные данные. Надеюсь, вот надеюсь, когда-то нам дадите их прочитать. Опять предатель с кастом, опять и предатель стал в этой новой игре, я бы конечно поменял бы время, реально очень меня бесит такое время, сколько я должен потратить на одну эту, поэтому мы наверное сейчас придется нам с кастом, я блокирую этот как всегда, электричество, и иду просто его ремонтировать сразу же, типа чтоб меня отвести все подозрения, так, ой, извиняюсь, а почему я не могу починить электричество, а все, уже починились, починилось, <смех> Дабл килл. Дабл килл. Делаем. Так, я исследую образец. О, нашли убийство. Слушаем. Так, а, кто да, нажал, жут нажал. Это кто это? Давайте сначала послушаем, кто это хотя бы. Это касты интересные. Офигеть! Офигеть! Без никаких доказательств на нас! Я вообще был в медчасти в этот да, момент. Сначала. Офигеть! Я был в медчасти в этот момент! Сначала за интересного. Да, я думаю, блин, не на того, проголосовал, ну ладно. Я, я был в медчасти, проходил вот это, нет, не... Да, я вот это проходил. Чего? Я людям верю, значит, это интересно. Я Офигеть! Только... Я тоже могу сейчас. Сломал свет, как всегда, каст, убежал от трупов. Свет я не ломал, чё прикол. Поймите, если ты говоришь мне сейчас, что я ломаю всегда свет, я сразу же это понял и вышел, и не ломаю больше свет. Я могу доказать, что это не оранжевый. Он из тушек стрелял. Окей. Mm, okay. Ну значит, не айсок, значит, жу Пойми, думаешь, я просто так решил все время выключать свет и убегать? Офигеть. Спасибо. Окей, okay, Дэнчик, давай голосы А куда Артем вышел? А может это твоя привычка? Это забыл. Типа. Артем вроде убили А он просто вышел из дискорда. А молодцы, сливайте меня. Я готов сказать, что вы проиграли. Спасибо. Ну, это мне ничего не дало. Член экипажа. Чистый как член экипажа. Но у меня нет. Пока что подозрений, Кто это может быть? Может быть, Эродион. Иродио. Иродион, если он там все будет стоять, то это стоп Так, проверяем. Нет, никого саботажа не было, тут Не стоит. Все-таки. И но с там стоит. Очень подозрительно. Вот только... А, нет. Он только что побежал. Так, я точно запоминаю, что... Так, здесь Жусь крафт Сейчас смотрим. Выполнил задание. Ладно, это не жоузкрафт, все. Это не Жусь крафт Этому мы запоминаем. Это не жоузкрафт. Айсофт тут. Здесь галек. Каст. Но каст мог убить галека. Так, все, я запомнил. Здесь галек и каст были. Значит, если там... Глэк Глэк должен быть там, даже? Даже. Ну-ка, давайте забежим, если там Глэка нету. кто нажал. Интересный. Слушаем, слушаем, слушаем. Оранжевый, оранжевый. Ранжевый? Это он. Я видел, как он из вентиляции прыгнул. Я видел. А -а -а. Прямо на их глазах, когда я выполнял задание. Он думал, что я краешком крана не приглядываюсь. Это он. Mm -hmm. Это он. Я видел, как он выскочил. Я тебе добавил. Ну окей. Это Проверяем, такое. давайте, если что, потом а, да, да, да, это такое, это такое. Все за like. Ох, чистый Бен. Если это он. Ну ладно. Я уже Ой. Потому что я за предателя вообще не умею, реально. за предателя? Ты же. Да иди ты в жопу, еб... Ё... Идите вы в жопу, я достался быть этим маньяком чертовым. Уже реально достался. Вот сюда, блин. Активируйся, теря, Этот опять сработал. Очень плохо. Так, третья игра, я честно скажу. <с pitch> Потому что вы все увидите запись, как она идет, ну разными кликами даже. Ну не прямо, как одну в одну, да? А видите, через разные, ну, типа, могу, одну запись могу сейчас ставить, да, например, одну позже. Ну и вот. Поэтому. Поэтому лучше, конечно же, чтобы мы ничего не делали. Поэтому вы не видите три игры как раз за маньяка мои подряд. Но все же, верьте, что я реально играю три игры подряд. Слушаем. Так, я нашел труп Давай, в, на, прот... на, на входе с электричеством. Люди, я вас <соцентричный> прошу выполнять задания. Согласен. То не все выполняют. Нет, нет, на, вот на, так вот заходить, заходить в электричество, вот прям на входе лежал Just Craft труба. Just, oh, yeah, Just Craft. Не, я там честно не был в электричестве, <поцентричный> я еще не успел <поцентричный> идти в электричество. <поцентричный> да я, вот тоже, я тоже не побывал даже в электричестве. <поцентричный> я я еще там не успел даже. Я типа я где метчастью был. Я выполнял я, задание. И вас попросит, Боже. Угу. За выполняйте как. задание. Без, да, давайте за скип пока что. Ш... Пожалуйста, выполняйте задание. Да, согласен, выполняем задание. Принято решение пропустить голосование, поэтому в этом голосовании мы еще смогли, ладно, победить. Но я боюсь, следующих мы уже никак с ним не выиграем. Так что, да, как правильно? У нас спокойно... Ой, а ничего, Нира, не... Еще никто задание не выполнил. Так, а, у нас саботажный этот сломался. Потому что... Я думал, это этот. Так, давайте настроим его. Так, так, так, так, так. все, настроили. Эта штука, я думал, это типа никто... Я даже не успел здесь, типа, проводки соединить, да? Во-первых. Убьем сейчас кастика. Здесь тут есть кастик, Иди КАТКА! ИЗИ КАТКА! ИЗИ! ИЗИ КАТКА! Член экипажа Новая игра по члена экипажа Так, у меня, нет, у меня нет подозрения, пока что ни на кого Так, смотрим, во-первых, ЖУСТ Крафт Так, ЖУСТ Крафт выполнил задание Да, все, это точно не ЖУСТ Крафтик Окей, да, запоминаем, что это не ЖУСТ Крафт, э -э, это точно но есть подозрения на, на остальных. Но остальных я... Псих! Убил меня! Тварь.